Олег Винник — популярный украинский певец, творческую биографию которого часто называют «феноменом». Яркий и талантливый исполнитель преуспел и в жанре поп-музыки, и в мюзиклах. Можно с уверенностью назвать Олега невероятно волевым и целеустремленным человеком, стремящимся к постоянному самосовершенствованию. Блестящая карьера Винника — отличное тому доказательство. Олег родился 31 июля 1973 года в селе Вербовке, что в Черкасской области. Школу будущий кумир окончил в Красном Куте. Там же мальчик впервые вышел на сцену, ни один концерт не обходился без пения Олега. Помимо вокала, Виника оказался неравнодушен и к электрогитаре, быстро освоив сложные переборы и аккорды. Дальнейшая судьба Олега Винника будет неразрывно связана с музыкой. После школы юноша поступил в Каневское училище культуры, выбрав хармейстерское отделение. Однако преподаватели, оценив природные данные Олега, настояли, чтобы юноша занялся вокалом. Уже в это время Виник начинает играть на гитаре в местном коллективе, постепенно привыкая к сцене и вниманию зрителей. Музыкальная карьера певца постепенно набирала ход. Окончив училище, 20-летний Олег попал в Черкасский народный хор, став вскоре его ведущим солистом. В рамках культурного обмена между Германией и Украиной хор отправили в немецкий город Фирзен, побратим украинского Конева. Для простого сельского парня эта поездка стала событием, перевернувшим всю его дальнейшую жизнь. На улицах Ферзена Винник впервые увидел афишу музыкального спектакля «Призрак оперы» и понял, что хочет участвовать в мюзиклах. Во время стажировки в Германии ему удалось выступить в оперных постановках на сцене Люнибургского театра. Однако мечта о мюзиклах не покидала молодого артиста. Вскоре судьба свела его с маститым американским педагогом по вокалу Джоном Лимоном, который за два года сделал из баритона тенора с уникальным диапазоном. Заветные роли в мюзиклах не заставили себя долго ждать, и вскоре Виник уже блистал под псевдонимом Олак в музыкальных спектаклях. Казалось бы, мечта сбылась, но нет, артист вдруг задумался о сольной карьере. И не где-нибудь, а в родной Украине, тем более у него уже была готова целая тетрадка песен собственного сочинения, среди которых знаменитое «Нино». При содействии крупного украинского бизнесмена Александра Горбенко в 2009 году он возвратился на родину и занялся сольной карьерой. Партнеры организовали студию звукозаписи, выпустили первый альбом, сняли несколько клипов, а через три года отправились в первый всеукраинский тур. Если в 2012 году зрители на концерты Винника приходили практически бесплатно, то через пять лет были готовы не раздумывая выложить по 100 долларов за билет. Виник старательно скрывает свою личную жизнь, а журналистам лишь делает тонкие намеки на то, что его сердце не свободно. Однако дотошные поклонники провели целое расследование и внимательно изучили его редкие интервью немецкой прессе. Выяснилось, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватко. Сейчас она поет на бэк-вокале у Винника под сценическим псевдонимом Тайня. У супругов подрастает сын, родившийся еще во время их проживания в Германии.